Продолжаем презентацию оригинальных региональных исследований на Таймыре. Заключительная, четвертая часть. В предыдущей, третьей части, мы рассмотрели результаты, касающиеся верхней части разреза, многолетних мерзлых пород, особенности строения многолетних мерзлых пород по данным электрозведке. Рассмотрели подмерзлотные аномалии, которые могут быть связаны с скоплениями газогидратов, и также рассказал я вам про возможные пути учета информации о многолетних мерзых при обработке сейсмических данных. В этой части мы рассмотрим другие задачи, которые позволяют решать электрозведка. Это изучение мезозойского комплекса, наиболее перспективного с точки зрения методоносности в данном регионе, изучение поля отложений и решение глубинных задач, более таких научных. На этом слайде представлен сейсмический разрез в западной части НСЕХАТМСКОГО прогиба, который пересекает собственно НСЕХАТМСКИЙ прогиб и выходит в палеозойскую часть разреза. А сейсморазведка, конечно же, номер один при изучении института регионов и посмотреть какой хороший красивый разрез. с Мезозойской частью разреза проблем вообще нет. Сейсмика прекрасно, можно изучать. Хорошо видны и здесь. Отдельные объекты, ловушки локальные, а зоны можно все эти изучить детально. С полязоем не так все однозначно, не так хорошо здесь и углы уже запредельные возможности для сейсмики. Тектоника сложная, не позволяет так детально все изучить. Но тоже какие-то отдельные отражения видны и можно строить сейсмогеологической модель. но даже в часть части разреза, где, казалось бы, сейсмика может все, есть пробелы. Сейсмик позволяет хорошо изучать а, акустические свойства, границы акустические, а вот а состав вещества насыщения, а, с этим не так все однозначно. А электроразведка, в первую очередь сопротивление, изучаемое электроразведкой, зависит от состава вещества, от насыщенности, пористости и То есть электроразведка связана с самим веществом, а сейсморазведка включают границы раздела. Можно таким образом комплексировать сейсморазведку и электроразведку, наполнять сейсмическую информацию, сейсмические разрезы по геоэлектрическим данным веществом, характеризовать калитологическое строение особенности состава пород, изменения вдоль комплексов. Но это можно делать лишь в том случае, если у нас есть корреляция информации, независимо получаемой по каждому из методов. На этом слайде представлен разрез, полученный при статье автоматической одномерной инверсии по одному из профилей через центральную часть Инсигарновского прогиба. Мы видим на этом профиле мезозойские, проводящие отложения, склон южно-таймырской склон сибирской моноклинале. В центре выделяется Росохинский вал повышенного сопротивления. И этот разрез получен независимо от автоматической инверсии по данным МТЗ. И на него сейчас наложен сейсмический разрез. Вы видите высокую корреляцию информации, которая получается по сейсморазведке и по электроразведке. А граница мезозойского комплекса, выделяемого по сейсморазведке, хорошо коррелирует с данными по электроразведке. И это позволяет нам как раз использовать, увязывать информацию, получаемую по электроразведке и сейсморазведке, и переорвать одним и теми же комплексами для этой части разреза. И увязывать информацию получаемую с одной и той же глубины напрямую между сейсморазведкой и электроразведкой. Это более а, результаты обобщенные. Здесь сверху представлена карта проводимости по серии профилей для западной части МСХ. А здесь а, структурная карта по отражающему горизонту по кровле Палеозойского комплекса. Высокая корреляция, показанная и на предыдущем э, разрезе, и на этих картах, позволяет нам напрямую увязывать результаты сейсморазведки и электроразведки. Как это можно делать? Мы можем по сейсморазведке брать каркас структурный из опорных горизонтов и его использовать, закрепив эти границы, наполнять электрическими сопротивлениями. То есть по электроразведке мы подбираем только сопротивление слоев, а каркас геометрии мы берем по сейсморазведке. разведки. Сопротивление и комплексы, которые мы оперируем, выбираются на основе скважины данные. Используя большое количество скважин в этом регионе, мы строим по каждой скважине и в целом по региону сводную, обобщенную электрическую модель выбираем те комплексы, которые э, в картаже электрическом коррелируют с комплексом выделяемым по сейсмическим опорным горизонтам и оперируя этими комплексами э, дальше подбираем модели в каждой э, в районе каждой скважины по данным. Кроме того, для последующего насыщения разрезов электрических информаций о, о эталогических свойствах пород проводится обобщение скважинных данных. Здесь показано а, каротаж электрический, вот увеличенная картинка, электрический каротаж и информация о составе пород по скважинам. Цветом показано сопротивление интервалов сопротивление для тех интервалов, где у нас монотонное электрических характеристик по картажу, они подсвечены сопротивлению так же, как и на электрических разрезах. Соответственно, используя вот эту информацию, мы можем сделать обобщение для отдельных а, свит комплексов а, изучаемого региона. Как эта информация представляется? Мы для каждого типа пород строим гистограмм распределения сопротивлений для в целом, скажем, йорсты комплекса, или для отдельных свит. В данном случае с свита показано. И разделяем эти гистограммы по типам пород. Глинистые породы, оливролиты, песчаники и звездые оливролиты. И что в результате мы получили такого обобщения? Что глинистые породы обладают в данном регионе наиболее низким сопротивлением трансжуточным и левролитой. И самым высоким обладают пески и песчаники. Горизонтальные оси у всех гистограмм одинаковые. И таким образом мы для отдельных слит можем провести границу, выше которой мы можем сказать, что наиболее вероятно наличие только песчаников. Или границу, ниже которой в разрезе будут преобладать только глины. Таким образом, выделив, построив по электроразведке геоэлектрические разрезы. Мы можем провести границы для каждого комплекса, в которых мы можем сказать о наличии глинистых песчаных или переслаивания глино песчаников. Такое разделение не везде возможно. Даже более того, можно сказать, что оно удивительно. и в Восточной Сибири, южнее гораздо, там ситуация несколько другая. Там наиболее проводящие террогенные породы – это пески и песчаники. Это происходит потому, что разрезы, в основном речный паровенский комплекс, насыщены рассолами, очень высокоренализованными водами, с минерализацией больше 50 грамм на литр, до 200 грамм на литр. Здесь же разрез, как я показывал в предыдущих частях, насыщен слабо минерализованными водами. Минерализация не превышает в среднем 12 грамм на литр. Что в такой ситуации происходит в песчано разрезах? В такой ситуации песчаники будут обладать более высоким сопротивлением, чем глины. Справа показана палетка. Альберт Алексеевича рожова для песчаников идеальный песок и идеальной глины и промежуточные смесь этих двух фракций. Зависимость от минерализации поровой глины. а по этой оси отложено сопротивление. Что показывает этот график? Что при минерализации меньше 10 грамм на литр глины будут обладать ниже сопротивления, чем пески и песчаники. При высоких минерализациях у нас а, сложно разделить пески и песчаники от а, проручных а, фракций и от чистой глины. Начиная с какой-то минерализации, даже, а, скажем, 20-30% а, порозост содержания 20-30% глин, будут иметь более высокие сопротивления, чем чистые пески, песчаники. Таким образом уникальная ситуация в этом районе позволяет нам разделить для отдельных свит и в целом для комплексов по сопротивлению породы на отдельные литотипы. Наиболее Проводящие в данном разрезе это глинистое отложение, среднее положение альвритовые породы занимают и песчаные породы обладают наиболее высоким сопротивлением. Наличие углеводородов повышает сопротивление, так же как и извистовистый цемент в разрезе. Таким образом, граф интерпретации данных эльфразведочных выглядит следующим образом. В начале для контроля нормализации и оценки общей геолетрической ситуации мы строим автоматические, предстоятельно автоматической версии геоэлектрические разрезы. Накладываем на них опорный эстмический горизонт и проверяем корректность проведенной нормализации. Дальше, вручную в программе IP, опираясь на скважинные данные, на геоэлектрическую характеристику, построенную по скважине, мы подбираем сопротивление комплекса. И следим, чтобы невязка, получаемая в каждой точке, не превышала тех значений, которые получены при результате контрольных наблюдений. Это 2% по модулю и 1-2 градуса по фазе. Далее, используя скважинную информацию, мы по сопротивлению определяем состав пород и рисуем такие прогнозные или разрезы, для той части разреза, которая изучена скважинами. И делаем все эти процедуры, начинаем а, подбор сопротивлений, интерпретацию с тех участков, где есть слои, опираясь на скважины, мы распространяем эти биоэлектрические модели по латерали вдоль профиля. Это окно программы ITI, хорошо вам знакомое, здесь вручную на основе закрепленных по сети горизонтов подбирается сопротивление комплексов так чтобы невязка получаемая между наблюденными и модельными кривыми не превышала значение 1-2 и это пример одного из разрезов прогнозных методических разрезов по данным электроразведке. Здесь вот по повышенному сопротивлению в юрской части выделяется мощная зона песчаных отложений. Отдельные участки, где повышенные сопротивления связаны с увеличением роли песчаников в этом интервале разреза, и это перспективные зоны на наличие здесь хороших коллекторов. Соответственно, они здесь показаны такими красными контурами. Перспективные зоны, выделенные по данным электрозытки. Далее а, настроим по каждому интервалу, по каждому комплексу карты уделяемого электрического сопротивления, среднего уделяемого электрического сопротивления комплекса. На основе гистограмм выбираем граничные значения, выше которого мы предполагаем преимущество наличия песков, песков и хороших коллекторов. Акантуруем эти зоны и говорим о том, что это зоны наиболее перспективные в данном районе, в данном интервале разреза. А, и в случае наличия здесь благоприятных а, структурных факторов по сейсморазведке, здесь стоит а, выделять, нарезать лицензионные участки. И такие зоны по построены по юртскому интервалу, по серии комплексов юртского интервала. И вот пример показан а, структурной карты по сходо интервалу, это нижний мел, с наложенными перспективными зонами по электроразведке, это западная западной части всей Таким образом, по Минозавельскому комплексу по данным электроразведки выделяются наиболее перспективные э, участки с точки зрения наличия коллекторов и выше лежащих произупоров глинистых пород, э, которые помогают выделить среди всех объектов, которые э, выявлены по различным данным выделить наиболее перспективные объекты в первой очереди, то есть провести своего рода ранжирование объектов, выделенных по результатам региональных сейсморазведочных работ. Теперь перейдем к рассмотрению результатов по изучению полязойского комплекса. Горный ТНР, северная часть исследовательской территории, сложно в основном полязойскими отложениями, полязойскими вентрифейскими и комплексами. Там уже нет такого простого э, горизонтально-слоистого разреза, как э, в пределах хатанского прогиба и аннабар прогиба, а геологическое строение более сложное. Здесь показан пример технического разреза по одному из профилей. Э, вот положение профиля показано на карте. И вы видите, что ситуация здесь очень сложная. Практически полное отсутствие отражений в той части, где активно развита надвиговая тектоника. Очень сложное строение в южной части этого профиля. Опять же здесь появляются и надвиги, складки. И в такой ситуации только комплексирование методов позволяет получить более, более менее надежный результат. Это геоэлектрический разрез на одного из профилей той же площади. И на него наложены отражения, те фрагментарные отражения, которые выделяются по сейсморазведочным данным. Видна корреляция. Она не везде однозначно, не везде она есть. Но по большей части можно сказать, что корреляция в выделяемых комплексах все-таки есть по электроразведочным данным и по сейсморазведочным. Выделяется мощный прогиб. Здесь нижняя часть которого предположительно выполнена рифейскими комплексами. И весь этот разрез, здесь показан глубиной 25 километров. Примерно половина его занимают полязойские комплексы. Нижняя часть ⁇ это вент рифейские комплексы. Они преимущественно тергенные, судя по сопротивлению, и карбонатные в южной части площади. И на этом фоне есть отдельные высокованные пятна, которые сложно объяснить, имея результаты только электрозззвездкой. Но комплексирование результата с другим методом позволяет разобраться с тем, как устроена эта площадь в северо территории, и с чем связаны те или иные аномалии выделяемые по электроразведке, как они проявляются в других методах. На этом слайде представлена серия субмерзиональных профилей горного таймыра. И на нем я хотел показать Серию одинаковых аномалий, которые выделяются на всех профилях. Проводящие комплексы на севере, высоколомные тела в центре и на севере, и более однородная южная часть этой площади. Значит, можно выделить высоколомные объекты, проводящую северную часть, и средние сопротивления на юге площади. Для наглядности построим карту, которую уже видели в предыдущих частях. Карту сопротивления на глубине 4 километра для этого комплекса. Вот так по так, серии профилей выглядит карта сопротивлений для всей этой площади. Это карта гравитационного поля в редукции ГУГИ для исследованной территории. И здесь невооруженным взглядом видна корреляция между протяженными аномалиями электрозведочными и аномалиями гравитационного поля. В частности, высокая аномалия, которая выделяется по электроразведке, она в гравике выделяется как отрицательная аномалия. Аномалия пониженного гравитационного поля. И предположение было, когда только первым профилем прошли по этой территории что это может быть связано с солями. Здесь показан фрагмент сейсмического профиля и фрагмент акустического, разреза акустического импеданса по сейсмике. Здесь практически полное отсутствие отражений, характерных для солей. И такая вот картина, такие отражения в верхней части они спадают с аномалии повышенного сопротивления. Плюс по графике мы здесь видим. И поэтому было сделано предположение, что здесь соль. И действительно, потом, спустя два года, когда геологи а, Романов Андрей Павлович прошел а, восточнее этой зоны по берегу, по берегу реки Пясины, он обнаружил выходы солей вдоль этой зоны на поверхность. Вот здесь представлены, но это не соль оказались, это гипсы, ангидриты. Но тем не менее, это... А, те же ангидриты, которые э, создают такие протяженные валы, диаперы, и которые характерно имеют картину и в сейсмарзетке, и в электрозетке, и в гравике проявляются минимумы. А вот э, две другие аномалии, которые в, хоть имеют и высокую, но не столь высокую сопротивление в электроразведке, в гравике проявлены как аномалии положительные, аномалии с избыточной плотностью. Соответственно, здесь было сделано предположение о том, что они сложены э, карматными положениями, что это барьерные рифы, которые ограничивали терегенную э, центральную часть этой э, площади. В сейсморазведке здесь также потеря отражений происходит. И вот такой вот характерный гравитационный максимум над этими аномалиями повышенного сопротивления. Действительно, когда геологи прошли на продолжение этих аномалий на восток, они обнаружили выходы мощных карбонатных тел, как рифовых карбонатных построек и с такими вот характерными зонами выщелачивания, оставшихся после того, как были растворены соли из этих карбонатов. Таким образом, вот комплексирование методов электроразведки, сейчас разведки и гравиразведки, позволило провести районирование этой территории и отождествить с вещественным составом те аномалии, которые выделены по электроразведке. Значит, проводящие комплексы, которые выделяются на севере и в центральной части площади, они связаны с граффитизированными породами. Они выходят на поверхность, здесь показаны фотографии тоже в районе работ. Это небольшие. Графтизированные э, пачки в угленосном э, пермском комплексе, но за счет того, что они протяженные по, на большие расстояния, они очень сильно понижают сопротивление всего этого комплекса, наличие таких, пусть и небольших, но э, высокопроводящих граффитизирных включений. Далее карбонатные отложения на юге, карбонатные массивы на юге и на севере площади, галогенные диапиры центре, и тиргенные, тиргенные а, отложения создают спокойную южную часть площади работы. Кроме того, а, не, не только геологический райнер не позволит провести этот комплекс методов, но и наметить новые а, объекты для поисков нефти и газа, это и, собственно, сильные диаперы и, возможно, примыкающие к ним ловушки. Это и карбонатные массивы, карбонатные постройки с такими характерными антиклинальными объектами. Это и объекты в зонах надвига в этой части площади работ. Таким образом созданы предпосылки к выделению новой нефтегзостной области на севере изучаемой территории. Также электроразведка может быть весьма полезна в той части, где по сейсмике ну, практически отсутствует отражение. В частности, вот сложность в сложных условиях, связанных с трапами, там, где трапы выходят на поверхность на юге территории, отражение по сейсмике получить практически невозможно. А по данным электрозведки здесь выделяется вал на весьма перспективный глубинах, вал, и надо сказать, что этот вал выделяется и по системе гравиомагнитного моделирования, который проводил здесь казаец Владимир Сакович. Он назвал его э, э, самоедский вал. И этот вал виден и по электроразведочным данным. Соответственно, вот мы его пересекли один раз, и потом выходим профилем второй раз. Соответственно, мы вот, его первый раз пересекли и второй раз поднятие выделяется по электроразведке продолжение этого вала. Мы один раз его прошли и заново в него входим окончанием профиля. Еще один пример – это а, северная часть территории исследования Здесь первокрясовый комплекс выходит на поверхность, а дальше он перекрыт меловыми отложениями. По сейсморазведке не имея еще данных сейсморазведки, предположительно было выделено а, подошва первокрясового комплекса, и она вот а, находится а, выделена синей линией предполагал, что здесь большая мощность этих трапов, и она, э, вот эта граница находится вот там, где я показываю. На самом деле по электроразведке трапы хорошо выделяются как высоковый объект, и мы видим, что здесь мощность трапа больше, чем выделена по сейсморазведке, Здесь подошва трапа проходит вот по этой линии, здесь практически по системе, правильно были выделены положение трапа толще, а здесь... У нас окно, трапов нет. Вот только здесь они появляются, трапы. И, соответственно, в этой части трапового комплекса совсем нет. И такое комплексирование в той части, где а, сейсминка вроде бы и а, имеет хорошее отражение, но а, наличие информации о веществе, о составе порогов, позволяет провести а, более корректное рассчитывание разрезов по сейсмическим данным. Восток территории. Здесь по одному по серии профилей выделен мощный префейвент а, кембрийский прогиб мощностью до 15 километров. Сложен преимущественно тиригенными отложениями, судя по низким сопротивлениям. И раз наличие тергенных отложений здесь организовано по электрозвездочным данным в этой части площади исследования. И последнее, глубинные исследования. Я покажу здесь а, только два а, разреза геоэлектрических до глубины 60 км. На этих профилях выполняются <послушные> глубинные двухсуточные а, измерения с шагом 10 км. И построены по результатам 2D-инверсии глубинные разрезы. Основной элемент, на который хотел бы обратить внимание, это проводящие, падающие на встречу друг к другу, линейные линейные в плане, не в плане, а на разрезах зоны, которые связаны с тектоникой и они опоясывают оконтуре высоковыми объектами. Это похоже на такие поп-ап структуры, выдавленные структуры, которые мы видим и на западе, и в центре прогиба. Такие структуры характерны для зон, сдвига, то есть по-видимому, по этим поразительным зонам происходит сдвиг, и в результате сдвиговых э, движений и сжатия происходит выдавливание вот этих вот структур наверх на поверхность. Интересный объект вот здесь выделен разведки его и в сейсмике тоже видно вот вторая часть э, вот этой поп-ап структуры сдвига. Интересно то, что Надвиговые зоны со сложной тектоникой поля крозетки видны не только в зоне Горного Таймыра, но и под небольшим мезозойским чехлом на севере Тенесейхатанского прогиба. Таким образом, заканчивая всю презентацию, состоявшую из четырех частей, еще раз напомню те задачи, Который позволяет решать реперзведки, которые мы рассмотрели в этой презентации. Изучение многолетних мерзлых пород и подмерзотное скопление биодорога. Создание для мезойского комплекса схем и разрезов региональных экологических особенностей, карт развития коллекторов и флюидов поров. изучение строения экологических особенностей и тектоники в палеозойском комплексе разреза. И решение глубинных задач изучение зон сочинения крупных геоблоков, строение земной коры верно мантии, крупных тектонических зон. На этом лекция, состоящая из четырех закончена. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы в Инстаграме и на YouTube.